Медиагруппа «Авангард» представляет Совместно с Павлом Смирновым мы расскажем о нашем видении настоящего и будущего дистанционного создания электронной подписи в миру, так сказать, в обиходе облачной подписи Наша секция называется Изменение ландшафта рынка электронной подписи действительно ландшафт меняется в связи с принятием 476 ФЗ и процессом разработки подзаконных НПА. Но общие принципы и требования безопасности, они остаются всегда одними и теми же. Рынку нужны безопасные решения, удобные решения при том, что да, для отдельных задач всегда требуются отдельные уточненные модели угроз, уточненные требования. Схема дистанционного формирования подписи, о которой мы будем говорить, выглядит примерно следующим образом. Есть серверные компоненты, которые включают в себя в частности доверенные программно-аппаратные модули, HSM. есть Опционально либо в части решений необходимо мобильное устройство для подтверждения операций и, собственно, то рабочее место, с которого пользователь изначально работает для того, чтобы документ формировать, работать с ним и уже отправлять его на подпись. Собственно, принципы, которых мы всегда придерживались и собираемся придерживаться, и те принципы, которые отражены и в тех группах требований, которые прописаны уже в 476 ФЗ, это то, что безопасность решения должна быть равнопрочна для серверных и клиентских компонент. Серверные компоненты при этом несут на себе все вопросы безопасности хранения ключей, создания ключей в неизвлекаемом виде, уничтожения ключей при необходимости плановой или внеплановой. А клиентские компоненты – это все то, что отвечает за аутентификацию пользователя за защиту канала связи, до серверной компонент и главное за волеизъявление пользователя, за поручение на формирование подписи. Ну, преимущества, которые есть в целом у схемы, обсуждали здесь много раз, они не меняются. то, что, во-первых, есть потенциальная возможность работы с нескольких устройств, что удобно для э, многих э, сотрудников, особенно э, высших шаблонов руководства. Кластеризуемые решения позволяют повышать производительность операции подписи, благодаря тому, что зачастую серверные решения позволяют интегрироваться уже с существующими системами информационными, ранее созданными, ранее интегрированными. Существенно сокращается переходный период в случае, скажем, изменений там, законодательства, алгоритмов подписи и прочего. И, что важно для безопасности, что можно ограничивать множество документов, о чем сегодня уже говорили коллеги, поступающих на подпись пользователя. Например, быть настроены так, что только, скажем, там, платежные документы подписываются, но не там PDF общего вида, например. И что важно, что возможность бесшовного перехода здесь возможно благодаря тому, что сами решения при разработке могут ориентироваться на существующие интерфейсы. Средство идентификации зачастую имеет гораздо меньше требований к окружению, чем полноценное средство подписи. Это зависит от того, какое средство где используется, по какому классу, но тем не менее, тогда, когда как мы не должны полностью весь аудит, например, держать на стороне клиента, мы можем облегчать клиентскую компоненту. Благодаря тому, что у нас вся работа с ключом подписи производится на серверной стороне, у нас такие проблемы, как риски того, что при единичном сбое датчика случайных чисел полностью компрометируется ключ пользователя, они существенно нивелируются благодаря тому, что вся работа с ключом идет в ХСМ, где там несколько дублированных механизмов по работе с случайными числами. Аудит может использоваться не просто доверенной, но еще и цепной записью данных, реплицируемой и так далее. То есть максимально подробная информация обо всех действиях пользователя, даже если он сам там, потерял устройство или его украли, она всегда остается. Ну и собственно, то, что для каждого конкретного сценария документов есть возможность оптимизированный сценарий просмотра выбирать в рамках средства, которые разрабатывается и дорабатывается под систему, это тоже преимущество в целом концепции. Ну и главное, наверное, одновременно для удобства и для безопасности, что повреждение либо утери устройства ведет не к тому, что пользователю нужно только лишь там, с помощью отзыва сертификата через ЦРЛ отзывать сертификат, но возможность мгновенно его заблокировать до секунды по звонку, так же, как при потере банковской карточки по звонку в банк можно заблокировать доступ к счету, даже если злоумышленник уже ее имеет на руках. Тем не менее... Когда мы говорим про преимущества, всегда важен следующий вопрос, что, конечно, есть соблазн, особенно у разработчиков прикладных систем, собственно предоставить средства удобные, но иногда отклоняющиеся от тех требований по безопасности, которые по-настоящему важны для решения. Собственно, ну вот мы считаем здесь, что принципиально важно, чтобы сертифицированное решение использовалось по факту на местах, ровно в том виде, в котором оно было сертифицировано, без там, манипулирования тем, что там, настроечки чуть другие, где-то у нас документация одна в реальности другая, потому что именно в случае массовых решений любая минимальная проблема безопасности рано или поздно приведет к проблеме, собственно говоря, к компрометации ключа, либо к подделке документа. И есть ряд проблем, которые актуальны, на самом деле, для любого удобного средства подписи для мобильного устройства, но в частности для решений по дистанционному формированию подписи. О некоторых проблемах, на самом деле, о том, как они решаются, уже чуть-чуть рассказывал Антон Мелузов. Здесь проблемы скачивания мобильных приложений, проблемы их учета, проблемы обновления версий со временем. Обеспечение безопасности окружения, то есть то, о чем не раз скажем, вот в дискуссиях после докладов, в частности наших, мы говорили о том, что самоустройство мобильное зачастую недоверенное из-за того, что на него могут быть не только проверенные приложения. Безопасность случайных чисел датчиков, потому что даже если мы говорим о том, что ключ не может быть скомпрометирован, как минимум конфиденциальность документов все равно зачастую опирается на безопасность для на устройстве, Защита канала связи, потому что да, мы можем писать документации, грубо говоря, что там только для документов, которые открыты полностью, но на самом деле, конечно, всегда лучше создать решение, которое сразу работает и для конфиденциальных документов тоже. Честная и удобная визуализация документов, то, что сегодня уже не раз обсуждалось, там, с одной стороны, там, заходили с проблемами о хэшах и о том, где их вычислять, с другой стороны, о том, что устройство неудобно, и действительно, визуализация документа, то есть то, что по факту предваряет… Подтверждение пользователям операции с документом — это весьма непростая задача, тем более для мобильных устройств, которые могут работать в разных окружениях, с разными системами документооборота, с разными форматами файлов, зачастую в условиях плохого соединения. И вот все эти проблемы необходимо решать в рамках создания решения. Возможность... Удобно и безопасно проводить идентификацию пользователя в уточнении центре уже после того, как у него есть, ну не ключ, здесь написано не совсем верно, доверенное, скажем, соединение с сервером. То есть возможность сначала, как вы при регистрации там в ЕСЕ, скажем, сначала иметь учетную запись, дальше ее подтверждать. Для того, чтобы те будущие сценарии удаленного... Уделенные идентификации, которые появляются, о которых рассказывал уже э, коллега из NFTX Internet чтобы они становились, э, собственно, возможно, как только средство решения будет появляться со стороны системы. И э, реальная интеграция с существующим прикладным ПО в соответствии с документации, без нарушения того, что было согласовано, собственно. В частности, поэтому мы всегда выкладываем документацию всю свою на сайт, там она всегда доступна для всех, ровно чтобы показать, что здесь мы никогда не занимаемся тем, что сертифицируем одно, а предлагаем нашим пользователям что-то другое. Э, значит, один из важных и проблемных вопросов это. Вопрос интеграции с существующими приложениями. Понятно, что э, все хотят, чтобы работа с ключом подписи могла быть произведена не через 5 переключений между приложениями на телефоне э, с перепрыгиванием, а прямо из самого приложения. Для этого, конечно, можно потребовать, чтобы каждый отдельно, там, полностью, как законченные сказы, сертифицировался мобильное приложение вместе с сервером. В реальной жизни это будет означать, что работать это будет очень, расширяться будет очень не скоро, не быстро. Предлагать вариант обратный, там, всем встраивать как-нибудь на низком уровне и использовать свой страх и риск более опасен, так как именно на уровне вот встраивания зачастую могут крыться проблемы и ошибки. Ну вот аналогичную проблему мы, собственно, всей отрасли решали в том году для единой биометрической системы, когда делали адаптеры, так называемые, для ЕБС. То есть те решения, которые ставятся в банке для того, чтобы, э -э будучи подключенными к системам банка, собирать биометрию. И чтобы всем, там, четырем сотням банков не проходить ФСБ процедуры по исследованиям. Собственно, те решения, которые были разработаны и согласованы с регулятором, основывались на следующих принципах, что сами решения внутри себя содержат весь контроль ошибок, самодостаточные по всем протокольным взаимодействиям, а встраивание их — это лишь вызов, грубо говоря, функции «сделать хорошо». Вот примерно таким набором принципов мы руководствовались и сейчас при создании наших новых версий решений для интеграции с существующими приложениями. Главное — защита от дурака, собственно, ну и от банальной ошибок пристраиваний. В части идентификации владельцев тоже скажу пару слов. Мы два года назад рассказывали о нашем видении, как совмещать безопасность и удобство при идентификации через, скажем, биометрическую систему, при работе с дистанционной подписью. Говорили о том, что здесь принцип обязан быть таков, что система, Каждый раз, кроме, собственно, идентификации первичной, безопасность свою базирует на хранимых секретах, которые уже доверенным образом, там, криптографически стойким позволяют пользоваться и Эту схему, которую мы рассказывали два года назад, и которую долго обсуждали с коллегами, собственно, спасибо многим из вас, кто участвовал в дискуссиях, мы успешно реализовали в очередной версии продукта. Виноваты зависает, рикер. Собственно, очередной иконостат сертификатов. Значит, сертификаты получены в этом году и получены, собственно, на решения, которые учитывают все те задачи, о которых я сейчас дорассказывал. Э, При этом, собственно, сегодня уже говорилось, что 476 ФЗ предполагает появление уточненных требований именно для средств дистанционного формирования подписи, и, собственно, я... Совершенно согласен, что уточнение требований всегда полезно, особенно когда речь идет про сложную систему, такую как дистанционная подпись. Потому что некоторые формулировки, которые есть в требованиях к СКЗИ, в требованиях к электронной подписи, несмотря на то, что они остаются всегда важными и истинными, но зачастую их требуется уточнять, когда речь идет про конкретную систему. При этом мы считаем, что их отсутствие пока не должно приводить к тому, что средства в целом не безопасные, не сертифицированы, не происследованы. Поэтому, собственно, мы уже сейчас, там, в последние годы, и пока требования даже еще не предполагались, разрабатывали, разрабатываем свое решение, сертифицируем его с учетом действующих требований, общих требований, при этом, естественно, опираясь на те принципы, которые обсуждаются экспертным сообществом, среди тех, которые будут далее применены отдельно к средствам дистанционной подписи. Хотя, опять же, уточнения всегда полезны. Но фундамент, собственно, всегда один — это доказуемые стойки решения и заключение ФСБ на все то, что в реальности используется. Принципы, соответствуют тем группам требований, которые предполагают 476 ФЗ, отражены на слайде. То есть в нашем решении вся работа с ключами подписи ведется в неизвлекаемом виде с помощью ХСМ класса КБ-2. Ключи весь свой жизненный цикл проходят в неизвлекаемом виде, их нельзя собственно извлечь. Аутентификация проводится только стойкой с честными длинными ключами, длинные, 256 бит. Вся информация защищается при передаче по каналам связи с помощью гостового TLS -а, И всегда используется доверенное отображение, доверенное подтверждение операции, доверенное изъявление и аудит. То есть все для того, чтобы обеспечить тесную неотказуемость от документа. Подпись под документам. Направление развития, которое мы видим, то есть то, что связано с будущим, и ближайшим, и дальнейшим, это, во-первых, конечно же, как только появятся новые уточненные требования до сертификации по ним, естественно, мы будем делать это, как только увидим эти требования, это поддержка тех перспективных доверенных сим-карт класса КС-3, о которых сегодня уже шла речь на пленарном заседании и продвижение в области удаленного получения сертификатов без личной явки. Пару слов об этих направлениях. Что касается защищенных сим-карт, то, собственно, сегодня Александр Павлович уже... Э обрисовывал то, каким образом они могут быть синтегрированы с существующими решениями. И, собственно, действительно, именно такие планы действий и проекты по тому, как можно интегрироваться, обсуждаются. На стороне телефона сейчас у нас есть артифицированные решения по классу КС-1 для работы с оплетом. Если будет сим-карта, ну или когда будет сим-карта, с хранением ключа по классу КС-3, разумеется, поддержать ее по аналогичной либо чуть модифицированной схеме, конечно же, это весьма разумное направление развития. Получение сертификатов без личной явки и развитие предыдущего доклада Антона Милузова тоже нам кажется важным, в важным направлением развития. То, что связано с архитектурой существующего решения, нами уже переработано. Решение уже готово к тому, чтобы подключать к нему методы идентификации пользователя, такие как ECE, EBS, загранпаспорт, любые дополнительные кубики, которые здесь позволяют проводить идентификацию. Потому что теперь в решении у нас процесс идентификации пользователя, это не что-то, что находится в середине процесса его появления как пользователя дистанционной подписи, а то, что производится ровно на конкретном этапе, то есть мы выделили это в отдельный модуль, в отдельный набор операций. Я о том, как это делается, рассказывал два года назад на ПКИ-форуме, собственно говоря, в аналогичном докладе. Разумеется, реализация требует проработки технических вопросов и вопросов про безопасность. Мы уже проделали очень большой путь для того, чтобы продвинуться в область интеграции с ЕС и ЕБС. Наш опыт здесь по работе с ЕБС нам, к счастью, помог. Надеемся, что это в будущем окажется удобно и хорошо. Сама процедура описана на слайде, но на самом деле она концептуальна по тому, в каком порядке, что делается. Она неотличима от того, что два года назад мы обсуждали вот на этой же площадке, говоря о том, как сделать это безопасно, удобно и при этом позволять пользователю, либо пользователю плюс удовлетворяющему центру расширять множество методов удаленного получения сертификатов. На этом все. Буду рад ответить на вопросы. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Коллеги, вопросы? Да, будьте добры к микрофончику. Да, добрый день. Толстых Максим, компания Рукор, разработчики. Значит, вопрос для бизнес-сообщества касаемо ДСС. Мы, э, девушка говорила про Росреестр, там, да, интеграции. Мы распространяем системы с Росреестром, интеграция с облачным мобильной СКЗ, с Инфотек, с Интернет Трастом работаем и с ДССом. Значит, Способ вторичной идентификации по формуляру мы выбрали приложение, мобильное приложение. Соответственно, вопрос первый, насколько быстро и появится ли там удаленный способ идентификации по биометрическому паспорту или иной именно в приложении. И второй вопрос, такой общий, немножко не погружался, но интересный. Концепция DSS предусматривала некую коллаборацию dss как блокчейн, звено и так далее. Как в этом плане что-то будет, есть ли примеры использования, что это может принести бизнес-сообществу, в частности интеграторам, разработчикам из бизнеса, из коммерции? Спасибо. Спасибо большое за вопрос, Максим. На самом деле очень приятно, когда вопросы таковы, что дается еще поговорить на свою тему. Действительно, по первому вопросу, то, что касается получения сертификатов удаленно с помощью биометрии, конечно же, удобно производить через единое приложение. И вот говоря в одном из слайдов о принципах создания решения, которое удобно интегрируется в готовые прикладные в готовое прикладное ПО, я не упомянул следующее, что этот же подход позволяет в едином предложении в будущем совмещать и работу, собственно, дистанционную с электронной подписью, и одновременно там же, в нем же, производить биометрическую идентификацию. Значит, на самом деле на площадках некоторых в этом году шли и продолжаются обсуждения создания некоторых криптографических, модули единых, которые будут себе совмещать несколько наборов функционала для того, чтобы там, и ТЛС строить, и с подписью работать, и с биометрией работать. Пока таких решений готовых, законченных, с одной стороны, нет, с другой стороны, благодаря тому, что мы услышали много требований от бизнес сообщества по поводу того, что хочется на выходе, включая там, размер приложений, которые ограничены в реальной жизни, мы надеемся, что мы ну, семимильными шагами двигаемся к тому, чтобы это светлое будущее наступило. К второму вопросу насчет вот сети ДССов вопрос по-настоящему важен и э, был и раньше, и стал особенно, наверное, актуален теперь, когда э, мы говорим и про э, потенциальную сеть аккредитованных УЦ, э, аккредитованных в частности на работу с дистанционным формированием подписи э, для физлиц и отдельно три э, встречных центра для э, отдельных э, организаций и лиц. Э, конечно же, так как всегда мы не можем рассчитывать на то, что только обладатель УЦ является хозяином информационной системы, мы обязаны искать решение того, как два средства дистанционной подписи, может, не будет говорить ДСС, хотя надеюсь на это, будут между собой успешно взаимодействовать. Есть две принципиальные схемы. Это схема робинга, то есть схема возможности перенаправления фактически операции там, из точки А в точку Б, и схема хаба, то есть создание некого централизованного кластера, который будет ну, осуществлять как минимум маршрутизацию, давать возможность каждой системе говорить, что ключ этого парня находится вот там, иди вот туда в ту систему. Да, мы прорабатываем это решение, этот, ну, эту концепцию. То, что является для нас здесь принципиальным, то, что мы считаем, что аутентификация и волеизъявление всегда должны идти напрямую с сервером подписи, а не через там промежуточного агента, потому что Аутентификация должна быть всегда напрямую, чтобы была неотказуемость по-настоящему Но сам хаб обязан обеспечивать перенаправление удобным образом Эти решения прорабатываются и Сейчас ведутся на минимум двух площадках, известных мне Обсуждение таких концепций, архитектур Думаю, что это еще не, не завтра, но это ближайшее будущее Которое неотъемлемо будет следовать за развитием системы дистанционной подписи Да, работаем и даже есть уже наработки Ильич, вопрос по поводу сим-карты. Будет сертифицирована вся сим-карта или только криптопред на ней? Если речь идет про КСТричную? Да, КС 3 Значит, я здесь сказал намеренно довольно аккуратную формулировку, что мы готовы поддержать, значит, сертификации сим-карты, собственно исследованиями заключение на сим-карту сертификации если это будет отдельный сертификат сами мы не занимаемся по классу кс-3 значит есть наработки у некоторых компаний институтов и они сейчас но ну, довольно активно ведутся мы говорим о том что мы понимаем как решения интегрировать в систему dss и грубо говоря как только будет согласовано нечто там по классу кс-3 мы готовы писать там доп.тз вместе с DSS и сертифицировать решение в целом понимаем как как это сделать, понимаем, будет безопасность, понимаем, как будет выглядеть картинка, понимаем, куда двигаться. Но вот развитие самой сим-карты класса КЦ3 это ну, вот, то, чем мы сами не занимаемся. И мы второй скорее вопрос, Второй вопрос по поводу срока жизни ключей на симке. Опять же, это кц 3 Да, КЦ3. Ну, я, с одной стороны, могу передать слова тех, коллег, которые ее разрабатывают, ну, но понятно, я думаю, вы, ближе, с большим телефоном есть очень разные мнения, потому что да, всем понятно, что должна сим-карта жить долго, и там ключи не меняться. С другой стороны есть понятные желания, чтобы срок действия ключей были разумными. В общем, сейчас позиция по этому вопросу меняется там раз, грубо говоря, в месяц или в два. Поэтому я боюсь здесь давать ответ, потому что пекай форум раз в год, Спасибо. и мой ответ потом будет цитировать долго. Спасибо.